Друзья, привет сегодня с вами видео я вам расскажу как сбросить сетевые настройки windows 11 поехали нажимаем правую кнопку мыши на пуск выбираем терминал windows администратор запускаем его далее нам необходимо с вами ввести три команды команды все я оставлю в описании первая команда ipconfig.dns вторая команда у нас NetShow Vensac Reset. И третья команда у нас будет: netshow Interface IP Reset. После чего нам необходимо с вами перезагрузить компьютер. На этом все. Друзья, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!